Приветствую тебя, зритель Универньюз в студии Анна Глазунова. Я расскажу о самых ярких новостях студенчества и так сегодня в выпуске. Завершился галоконцерт фестиваля Студенческая весна Республики Татарстан 2019. В Елабужском и набережно Челнинском института КФУ прошли мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы. В концертном зале Уникса 7 мая прошел главный галоконцерт фестиваля Студенческая весна-2019. Какой из вузов завоевал гран-при, узнаете в следующем сюжете.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 Концерт, посвященный празднованию Великой Победы, прошел в набережной Челнинском институте Казанского федерального университета. Подробности смотри в сюжете. Студенты, преподаватели и сотрудники набережно Челнинского института КФУ собрались для того, чтобы поздравить ветеранов войны, труда и тыла праздничным концертом «Ветер войны». Он прошел 7 мая в учебно-библиотечном комплексе и был посвящен 74-й годовщине празднования Великой Победы. Мероприятие началось с интерактивных площадок, лазерный тир, сборка-разборка автомата, выставка техники и вооружения. С приветственными и поздравительными словами выступил директор набережно Челнинского института Казанского федерального университета Махмуд Гани. Поздравляю вас всех с 74-летием Победы в Великой Отечественной войны, праздник, которого мы, наверное, никогда не забудем. Приходите почаще в гости. Мы всегда в рады. Здоровья вам, успехов, всего самого наилучшего. Почетным гостем мероприятия стал труженик тыла Степан Хлупов, а также дети войны, которые на себе испытали тяготы военных лет. Перед ветеранами выступили творческие коллективы института, а стихи собственного сборника прочитал доцент набережно Челнинского института КФУ Геннадий Паутов. В этот знаменательный день память погибших в сражениях за родину почтили минуты молчания. Кульминацией праздника стал танец студентов набережной Челнинского института КФУ с ветеранами, пришедшими на праздник. Они исполнили вальс победы. Мы очень гордимся институтом, что у нас проходят такие мероприятия на таком уровне. И желаем всем, чтобы они, когда им посещали такие мероприятия, а также получается всех поздравляем с праздником 9 мая. После праздника ветераны, студенты и профессорско-преподавательский состав института смогли попробовать настоящую солдатскую кашу. Анна Глазунова, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялось празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В масштабном мероприятии традиционно приняли участие преподаватели и студенты вуза, ветераны педагогического труда, дети войны и труженики тыла. Годовщина победы в Елабужском филиале КФУ началась с возложения цветов к мемориалам Героя Советского Союза Петра Сафронова и кавалеров Ордена Славы Рифката Гайнулина и Владимира Мясникова, памяти которых хранят стены института. Отец прошел войну, видел смерть в лицо, вместе с тем оставался замечательным человеком. Война была давно, но она рядом. Нет семьи, где нет своего героя. Это и бабушки, и дедушки, и прабабушки, и прадедушки. Они вместе с нами в бессмертном полку. Дорогая мамаша, я боевой друг вашего любимого сына Боря. Далее участники праздничных мероприятий увидели постановку писем, правдивых их строки, подготовленную студентами Елабужского института. Спектакль был основан на письмах фронтовиков, отправленных с полей сражений своим близким и родственникам. В завершении спектакля артисты вместе со всем залом почтили память работников Елабужского института, призванных в ряды Советской армии в годы войны, а также тружеников тыла. Я вас всех приветствую, всех поздравляю с наступающим Великим Днем Победы и уполномоченный сегодня сделать это от имени нашего ректора. Гафурова Ильша Таравкатовича, с пожеланиями доброго здоровья, хороших и добрых лет впереди, внимание от родных, близких, от всех тех, кто обязан пред вами преклониться. И мой дед был призван в первые годы войны, был танкистом, пропал без вести. И это история моей семьи. Слова поздравлений, улыбки и объятия в этот день чередовались с рассказами о самой страшной войне в истории человечества. Гости праздника делились воспоминаниями о суровых месяцах испытаний, о радостях и потерях, о счастливых встречах и горестных расставаниях, о тяжелых военных буднях и о величайшей победе. Мой сын участник боевых действий в Чеченской республике. Моя дочь работает здесь, в Елабуге, в отделе внутренних дел. Мы все поколения, посвятивших себя отчизне офицеров России и от имени нашей семьи от имени потомков, участников Великой Отечественной войны, оба моих деда воевали. Я желаю всем-всем нам, всем жителям Елабуги, Республики Татарстан и нашей большой России мира, счастья, добра и благополучия. День победы в 1945 году. Я сидела на чисто вымотом окне и радовалась солнцу. День был ясный, чистый красивый. А в это время... Бежала соседка, тетя Поля, и кричала «Победа! Победа!» Последняя часть праздника прошла на площади перед Илавушским институтом. Здесь состоялся марш смотра конкурса «Строи и песни», в котором приняли участие студенты всех факультетов. В завершении торжества состоялось шествие Бессмертного полка, в котором по главной улице города студенты и преподаватели прошли вместе со своими предками, героически остоявшими свободу своей страны в Великой Отечественной войне. Я несу портрет моего прадеда Шагимарданова Мергосима Мардановича. Он воевал в таких крупных битвах, как Курская дуга. И там же во время отдыха, когда они начали уточнять число погибших, взорвался снаряд и от полученного... Ранение, он умер в госпитале. На фотографии мой прадедушка Тихоненко Александр Еремович. Он служил в украинском флоте, он там проживал, он вернулся с войны живой и все было хорошо. Вообще война это очень страшно и нельзя забывать об этом. Нужно помнить и через 100 лет, и через 150. И слава богу, что есть такие мероприятия, как бессмертный пол Хорошо, что мы помним учителя ветеранов, хорошо, что мы поем военные песни. Камиль Гемоздинов, Айдар Нурмеев, Ильшат Ахмадеев них на этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.